где Венера? Вон она вползает, вползает, малепусенькая Ветром ее задувает в кадр. Так, это настройки автоматические, поэтому никакого серпа, никакого... Ну, фаза чуть-чуть видна, но сияние просто запредельное Конечно, она так не выглядит, это все технические 20.02 по Киеву 18 апреля 2020 года в Харькове на пятидесятой параллели Северной Шраты Красиво так. Ну да Как солнце проплывает Половинка, половинка солнца Ладно, сейчас попробуем На других настройках еще поснимать Ручные настройки все-таки получше, тоже не идеально. Но...